Друзья, привет! Стадионную ленту нельзя сразу подключить в розетку. Нужно использовать специальный блок питания. Какие блоки питания есть, какие у них особенности и различия, мы вам сегодня расскажем. Блок питания LB001, отличительная особенность, компактный размер, вытянутая форма, Многие его называют карандашом. Стильный, компактный, легко помещаются в специальные полости внутри профиля. Серия LB007. Главная особенность этих блоков питания, то что они не боятся ни пыли, ни влаги, практически ничего. Корпус герметичный, что позволяет даже окунать воду на глубину до 1 метра. Серия 005 Здесь у нас уже есть вилка и разъем папа. Соответственно, подключение ленты у нас становится максимально простой. Подключаем специальный коннектор. Подсоединяем папу с мамой. Втыкаем розетку. Все, лента работает. Серия LB009 и LB019. Базовый блок питания ничего лишнего, в зависимости от мощности он отличается и размером чем мощнее, тем, тем больше блок питания LB003 маленький, компактный, легкий, бюджетный его достаточно, чтобы запитать примерно метр ленты в нашей компании достаточно широкий ассортимент моделей по характеристикам, по мощностям и мы делаем все, чтобы вы могли воплотить все самые смелые идеи Максимально комфортно и легко